Давно у нас не было прямых эфиров из-за моей занятости. Ну вот сейчас будет один прямой эфир с голосовыми. Мы с вами уже не один эфир проводили вместе. И я включала голосовые людей. Для чего это нужно? Это нужно для того, чтобы, во-первых, дать надежду людям, чтобы они наконец-то пересилили свою лень и свои внутренние страхи и начали проводить ритуалы, начали прослушивать лекции, которые меняют им жизнь, Далее, люди здесь делятся, какие работы э, помогли им, в какое время и каким образом. Поэтому я думаю, что очень будет полезно для других зрителей, может, для новичков понять, если у них похожа ситуация, какой, какой ритуал можно провести в этой ситуации. Я решила все голосовые вместе соединить, и голосовые и сновидения, и о результатах работ и прочее, прочее. Я думаю, что лучше вместе, наверное, так. Ну, как бы удобнее, потому что иначе придется постоянно делать прямые эфиры. Как видите, времени не хватает. Итак, давайте начнем. Если нужно, я прокомментирую, объясню и прочее. Так это после аварии девочка попала с семьей в аварию и больше всего пострадал этот ребенок и боялись, что она не выживет. Вот родные обратились ко мне. И, собственно, я. Уже не первый раз вытаскиваю людей с того света. Хочу вам зачитать. Здравствуйте, уважаемые любимые нами Инга. Я хочу вас, не хочу вас отвлекать, хотела вас только по-быстренькому поблагодарить сообщить, что со вчерашнего вечера у маленькой уже отключили те медикаменты, которые ее держали три дня во сне. Сейчас мы боремся потихоньку с тем, чтобы она полностью проснулась. Вы знаете, ей уже лучше. Хотели делать операцию еще одну, так как в животике накопила жидкость от повреждений печени. Потом передумали, так как приостановилась и само должно уйти. Затем хотели вливать кровь. Но и это нормализовалось. Говорили перелом плеча, но это не подтвердилось. Стеклушки, которые она проглотила, осталось всего вроде как одно. Но и мы надеемся, что выйдет своим путем как как она станет ходить в туалет. Осталось только нам теперь полностью... А осталось, да, нам теперь полностью проснуться, пережить перелом челюсти, чтобы зажили глазки, ушла жидкость, и будем как-то начинать жизнь по-новому. Вот. Да, конечно, без, без ничего никак невозможно было, чтобы обошлось. Это очень... Очень непростой момент, да, авария, жуткая авария. Но то, что ребенок выжил, собственно говоря, и даже операции не потребовалось, сказали, что само потихоньку организм начал бороться. Вот почему ведьмы, например, начитывают, я вам объясняю. Лечить должны врачи. Мы не можем вливать в человека антибиотик, мы не можем отсечь, убрать ненужные, да, органы, то есть, ну, ненужные, имею в виду, пораженные Но мы можем сделать так, чтобы силы помогли человеку бороться. Вот организм начинает бороться с такой яростью. Я один раз возвращала человека из кома, и вы знаете... Ну, это я не буду рассказывать, это нелегко не понять, но фантом вызывается человека, уговариваешь его вернуться. Я уговариваю людей вернуться обратно к жизни. Вот вам всем кажется, что человек умирает, и трагедия страшна, для вас страшно. Они не хотят возвращаться. Я была на этом рубеже, я знаю, что это такое. И я знаю, что мне не хотелось вернуться. Но когда мне сказали, что у меня есть сын, не надо для него вернуться, я вернулась. Так вот, люди, которые в коме, говорите с ними, попросите врачей вас пустить к ним, разговаривайте и уговаривайте их вернуться. Они не хотят возвращаться. Им показывает тот мир, он такой спокойный, все трудности, все страхи, все, что в этом мире мучило человека, оно все уходит. Легкость, спокойствие, тишина. И они не хотят возвращаться. И для того, чтобы они вернулись, мне приходится их уговаривать. Понимаете, вот их душа находится между мирами. Сможете уговорить? Человек выживет. Не уговорили, ему больше там понравилось, он не вернется. Вот так происходит возвращение человека обратно. Шаманы, например, э, в ухо умирающему человеку начинают выть по волчьи, На волчьем языке уговаривая человека вернуться назад. Итак. Пойдемте далее. Давайте, наверное, я отмечу, с каких мест я потом прочитаю и включу голосовые, чтобы не потерять. И, собственно говоря, включу голосовые сейчас. Потом начитаю как бы уже оставленный комментарии. Добрый день, уважаемая Инга, уважаемая Яна, хочу поблагодарить вас от всей души за все, что вы делаете для нас. Хочу сказать, что ритуалы Инги работают не на 100, на все 200 процентов, в этом я убедилась неоднократно и убеждаюсь. Хочу поделиться своей историей, в общем, я на канале уже год, в прошлом году. У меня такая была ситуация то есть неприятная касаемо меня судебных судебных дел в общем должен был суд состояться у меня И в этот момент то есть я попадаю на канал инги я слушаю сначала слушала приметы денежные потом я уже начала то есть более такие серьезные ритуалы смотреть, то есть я начала проводить рука отводящая делала, рука спасения потом ритуал армянский оберег делала, где там делю я с духами хлеб, соль и воду вот этот делала ритуал начитывала поставить великий запрет проводила эти ритуалы в общем суд состоялся я не могла даже поверить каков был вердикт судьи когда он вынес приговор то есть в мою пользу я не ожидала такого я была просто в шоке я была не сказать в шоке это не сказать ничего просто ну это произошло чудо я благодарила богов я я вообще была просто Долго пребывала вот в таком состоянии, в состоянии шока. То есть я поняла, что эти силы, они слышат, они помогают, реально помогают. Вот. Соответственно, я собрала вещи хорошие, отвезла в центр, где принимают для нуждающихся людей. То есть откупилась. То есть судьба помогла мне, я, судь... я помогла то есть, людям по поводу всех ритуалов денежных работает на сто процентов Аннея работает на сто процентов ритуал то есть не успеешь ты подумать о чем-то у тебя это уже приходит то есть ты только начинаешь делать ритуал тебе уже звонят там ну... в общем что еще могу сказать ритуал э, на великое богатство ритуал э, цыганский так, цыганский король или как? Да, да, цыганский. Быть навеки мне цыганским королем, то есть угу. вот это вот, вот этот ритуал рабочий. Да, в общем, все рабочие, просто я хочу делайте, делайте, верьте в это. И силы, боги, духи, они вам помогут. Они рядом, они слышат, всегда слышат. Делайте подношения, благодарите. Фортуна помогает очень сильно. Даже когда при словами, когда уже такой трудный момент, подходишь, просишь, фортуна, помоги. Через какое-то время приходят деньги. Инга, хочу еще раз поблагодарить. Это только самое малое, что я сказала. Я могу о каждом ритуале подробно пояснить, но просто уже ну, время не буду тратить. Ваши все ритуалы рабочие, абсолютно. Если не работает, значит нужно делать чистки, делать чистки, чистки, потом повторять все заново. То есть обязательно сработает. Всего доброго, всем удачи. Еще раз хочу поблагодарить Ингу за все, что она дает нам. С уважением, Оксана. И вам удачи, Оксана. Один момент проясню верить можно даже не особо верить, скажем так, не прям вот себе внушить, что это обязательно должно быть верю. Нет, достаточно просто уважать эти силы. Вот сделать и все, доверять им. И они обязательно обязательно сделают, как ты просишь. Достаточно просто уважительно относиться. Вот и все. Яночка, здравствуйте. Я прям даже в каком-то шоке таком пребываю Блин, сейчас зашла на базар, как бы там в базаре, ну, как все продают, да, зашла, мне надо было свеклы купить. Как бы, как бы не цена-то как бы недорого, да, по деньгам, недорогая. Но все равно я подошла в этот киосчик, где овощи. Мальчик продает там, ну, молоденький, наверное, лет 25, там, 30, может быть. Я говорю, свежите мне свеклы, пожалуйста, с килограмм. Он такой, да тут это свекла, вот эта вот вся осталась, может заберете всю. Я говорю, ну давайте, насколько там будет. А он говорит, ну, наверное, может с килограммом полтора. Я говорю, ну давайте, заберу. Да я говорю, вам так даже ее отдам. Я говорю, в смысле так? Ну просто, говорю, вам так подарю ее. Я, блин, стою в шоке. Я говорю, ой, спасибо вам большое. И вот вы представляете, я поехала на работу, я думаю, зайду перед работой в рынок и куплю свеклы-то. Вот. И вот так у меня я прочитала перед работой вот фарт. Вот этот вот заговор на фарт Сейчас я прочитала. Скажу, да. Я его каждый день читаю. Каждый день что-нибудь такое случается. Ну, как бы нет. Ну тут, тут я просто была в шоке, блин. Спасибо большое, огромное что так все это работает. Инги огромное спасибо большое, чтобы, что она так для нас все это делает. У меня просто нет слов, язык заплетается. Я вам объясню, почему она удивляется. Вроде бы это не такой великий подарок, но у нас даже гнилые уже фрукты, овощи стараются в любом случае продать, поэтому настолько необычно и удивительно, что кто-нибудь такой подарок сделает, вообще как не из мира. Но... Вот так начинает сначала работать фарт. Фарт всегда рядом, а потом все сильнее и сильнее. Вы потом заметите, что везде вам будут делать скидки. Одно подарят, другое в подарок. Понимаете, ну, постоянно, постоянно. Вы попадете тогда, когда билеты особенно дешевые. Вот последние остались и вам предложат. Или кто-то откажется в последний момент и вам продадут. То есть все время везение, в каждом деле. Постоянно везение. Вы послушайте внимательно и, пожалуйста, больше не смейте здесь задавать вопросы, как, что называется. Потому что мне нет времени объяснять, еще и вам напоминать эти ритуалы. Слушайте внимательно и узнаете. Добрый ночью. день. Хочу оставить отзыв для рубрики «Люди говорят». <coughs> Выражаю огромную благодарность Инге и Яне за то, что они, за их труд, за то, что они делают для нас людей. Обратилась к ритуалам Инги в 2019 году в очень в таком положении, в больших долгах. Не видела просвета, куда идти, куда двигаться. Вот Первый раз началась. Начала ритуал «Я царской казной владею», потом использовала чистки. Когда слушала видео, чувствую, что именно этот ритуал мне подходит. Я и выбрала. За это время я нашла очень хорошую работу, высокооплачиваемую. У мужа тоже, уже почти два раза. Сейчас стремимся к покупке квартиры собственной. В знак благодарности «Покупаю вещи» людям, которым они нужны, студентам. Помогаю собрать деньги для дома престарелых. Чувствую, как силы помогают, и от этого становится намного легче жить. Выражаю еще раз огромную благодарность Инге за ее труд, за ее юмор, тоже очень приятно ее слышать. Благодарим вас всей семьей. Спасибо. Хочу вам напомнить, не забывайте, что денежная сила, сила удачи, постоянно хочет подпитки. Не забывайте, люди просто э, бывает, что как бы они добились уже многого и как-то это оставляет на самотек. Не забывайте, часто это делайте. Каждую неделю хотя бы что-нибудь начитайте, питайте эту силу, постоянно питайте этой энергией. Это нужно. Вы отдаете свою энергию, они отдают вам взамен удачу, благо, деньги, работу хорошую, повышение и так далее. Дальше я давайте прочитаю. Это уже смс отправлено. Иду к этим деньгам и окончание этого объекта два года. Там столько нюансов было, что караул полный ступор. Но благодаря вашим работам все же идет к концу. Но. Силы наказали виновных, хотя я не просила. Один выстрелил себе в голову но жив двое сидели в изоляторе, на них уголовное дело. Директор полуживой. Не буду рассказывать, что это такое. людей просто пытались отжать стройку. Они взяли этот проект, вложились туда, а потом начали вот их рекетировать просто. Забрали, отдали другим. И когда... Начали судиться и прочее, прочее. В общем, человек делал работы, и все решилось в их пользу. Но за то, что они так подло поступили, людям пришлось столько денег потратить, столько нервов, времени и прочее, им же там арестовывали шут, эти счета, пока это все откроют, это, это подлость людей. Да? Люди же, что думают? Вот я на глиже попру, вот я наглая, вот кто мне что сделает, я как хочу, так себя и поведу. Оказывается, что выше тоже есть суд, понимаете? Высшее начальство не одобряет такие подлые поступки. И в итоге вот случилось то, что случилось. Они свое получили. Так что не делайте подлости. Иначе ответ будет не самый приятный. И так дальше. Здравствуйте, уважаемая Инга, здравствуйте, Яночка и все, кто будет слушать это аудио. Я хочу поделиться со своими ощущениями и эмоциями после личной консультации. Уважаемая Инга согласилась взять меня на консультацию. Когда начала смотреть меня и говорить, все то, что происходит у меня, это было нечто. Это было состояние неописуемое, не передать его. Дрожь по всему телу, холод, озноб. Тут трусило меня, то жарки, дал. Я объясню, почему. Когда я просматриваю человека, я смотрю его душу, фантом. Но душа не есть фантом. Фантом – это все-таки носитель его. Знаете, вот есть наша физиология, носитель нашей генетики, да, генетической памяти. А фантом – это носитель памяти души и подсознания, астральных тел и так далее. Но лезешь ты в голову человека, в его подсознание смотришь, все его страхи все что с ним связано. Вот эти все голосовые я слушаю вместе с вами. Я их отдельно и не прослушаю, у меня времени нет. Поэтому я вот по мере, как слушаю, вспоминаю, о ком речь, и объясняю вам, почему так происходит. Почему все, кого я просматривала, говорили... Почему все, кого я просматривала, да говорили, что вот их кидает дрожь, холод и так далее. Почему так происходит. Вот я объясняю почему. Она не понимала, что со мной происходит. Просто дошло, что на некоторые, на некоторые минуты был тупо тупоступор. Не, не понимала, где, на каком свете я нахожусь и откуда столько информации обо мне. Мне Инга сказала, что на меня отцовское проклятие. И это правда. Мою маму при беременности проклинали до до последнего, до бабушка проклинала ее до своей смерти, несмотря на то, что она посылала папу с продуктами, с деньгами, выпечкой, все готовое, она все равно до последнего ее не принимала. Далее уважаемая Инга увидела, какие манипуляции были сделаны с моей фотографией. Она сказала, как выглядит э, женщина, да, которая Эм, нехорошо вот, поступили. Она даже сказала то, что косвенно были замешаны родственники мужа. На такой точности объяснила, у кого были именно, как, что сделали, что это тоже подвергло меня в шок. Даже описала фото, с которым работала, работали и насылали негатив. Объяснила и описала, что это было в стене платья возле какого-то водного пространства. А, я не знала слышали. такой фотографии. Я мы это, по-моему, слушали. Они, да. ну, еще, мне еще была уверена, что она у меня есть. Я просто почему-то я думала, что, возможно, какие-то джинсы и голубая майка с белым принтом. Вот эту фотографию я как бы помнила, но там не было водного пространства. Каково было мое удивление, когда я пару дней спустя, копаясь в соцсетях, рассматривая фотографии, наткнулась на одно фото четырехлетней давности, и там было синее платье в полосочку, и там был огромный мост. И под этим мостом огромная река, бурлящая река. Как можно было вот это вот описать, я не понимаю, я не знаю. Это даже не мысли читается, это просто, уважаемая Инга, говорит то, что было, то, что произошло, все тайное рассказывает. Потому что это даже не телепатия. Если была бы телепатия, откуда бы могла узнать про фотографию? Я даже не думала об этой фотографии, я даже не знала о ее существовании. Но Инга мне сказала, и в течение двух-трех дней я ее нашла у себя в соцсетях. Уважаемая Инга, вы просто сила, ваше ясновидение. Это нечто, это восьмое чудо света. Это, это реальное чудо, ваша работа это шедевры. Будьте хранимы богами. Спасибо вам огромное за то, что вы для нас делаете. Вы великолепны. Спасибо. Я хочу вам объяснить, что есть люди, у которых есть ясновидение, и и телепатия. Они обладают этим, они вычитывают мысли. Это возможно. Но во время ясновидения телепатия отключается. Телепатия включается у меня, когда я хочу угадать мысли человека, который не пришел ко мне за консультацией, а что-то у меня спрашивает, что-то хочет узнать что-то там, еще что-то пытается там спросить и так далее, да. Вот человек приходит, и я хочу понять, с какой мыслью он пришел, что он хочет. Вот тогда я могу вычитать его мысли. Но когда ты начинаешь ясновидеть, телепатия отключается, она будет мешать мысли человека тебе будут мешать видеть его э, прошлое, его настоящее, то, что скрыто, какие проблемы и так далее. Телепатия уже здесь не действует совершенно. Поэтому э, насчет телепатии, оно существует, конечно, есть. У человека, который видит э, судьбу человека, он видит еще и мысли человека. Но когда ты концентрируешься на, мысли, на мыслях, ты читаешь мысли. Если ты концентрируешься на проблеме, на прошлом и настоящем, ты должна видеть прошлое и настоящее. Вторая часть, вот, которая телепатическая, она отключается оно уже здесь не действует. Ты не можешь читать мысли и смотреть прошлое. Нельзя одно с другим перемешивать. Это тебе будет мешать. Вот и все. Всех еще раз приветствую. Просто не буду каждому отвечать, <свечес>, чтобы не отвлекаться. Итак, начнем дальше. Так. Добрый день, уважаемая Инга и Яночка. Хочу оставить свой рассказ, отзыв о том, как изменилась жизнь моей семьи за три или уже четыре года. Благодаря ритуалам нашей дорогой Инги. Семейная жизнь моя началась, это долго. Ну хорошо, быстро прочитаю. Ну, в общем, не покладая рук, работал муж и так далее, но не было никаких улучшений. Перечитаю. Стала по психологии саморазвитию, старалась настраивать свои мысли на позитив и прочее. Но дело случай, я на канале Инги делала, я и продолжаю делать многие ритуалы чистки, соляной столб. Постоянно делаю денежную молитву, скоропомощник ритуалы к великой фортуне. Богатство. Далее познакомилась с такими ритуал, ритуалами, как дед Золотарь. Так, выжечь дорогу к деньгам, огонь исполняет желания, дед Сидор и так далее перечисляет это ритуалы, которые было делано. Так, даже 20 год, казалось бы, год разрушения, страха, истерии, безработицы. Всегда всех коснулась страшная ситуация. Хотя нет, не всех. Нас с вами не коснулось происходящей двадцатого года. Мы, наоборот, приобрели в этот год много всего. Слышали о страшных ситуациях, условиях этого времени только из уст людей. Как же сильно я ощущала, ощущаю защиту и помощь духов и богов. Они нас... Добрый-добрый вечер. Они нас как будто направляют. Теперь у нас с мужем есть все. Все, чего мы хотели, к чему стремились. Если раньше до ритуалов мы думали, как же накопить, то сейчас наши мысли о том, куда вложить все то, что накоплено, чтобы развиваться. Ну, человек здесь перечисляет просто все, что провела, сделано и так далее. Будьте всегда здоровы, полни сил. Радует такое читать. Приятно. Уважаемые дочерние каналы, не пишем с дочерних каналов нигде, пожалуйста. И на моей форме в том числе. Поехали. Здравствуйте, уважаемая Инга, Яна. Надеюсь, записать это все с одного раза. Предсказания действительно сбываются. У нас даже получилось так, что вы сказали, что умрет как бы большое количество пожилых людей, будет большое количество детских смертей, и как бы причина будет именно связанная с сердцем, там сердечная недостаточность, болезни какие-то, то есть ударит по всему этому. В нашей семье так и произошло, у меня умер дедушка, буквально там два часа не дожил до нового 21 -го года, и причем у него никогда, у нас вообще как бы ни у кого в роду не было болезней сердцев в плане, чтобы кто-то ходил, лечился, что-то такое, такого никогда не было, и вот он пошел в магазин за хлебом, там, видимо, был как инсульт, вроде сказали, что-то такое, и он упал, подскользнулся, его доставили в травму, в итоге с переловом бедрам. Для пожилых людей это вообще очень страшная травма. В итоге вот ему в канун Нового года стали делать операцию на бедро, насколько я поняла, и вот сердце не выдержало. И это вот, ну, вот буквально за два часа до Нового года. Потом еще э, в августе, ну, то есть 21 -го года у меня умер дядя, и тоже как бы причина сердечная недостаточность, он чувствовал себя плохо, ну то есть было видно весь похудевший, проблемы с желудком, в общем проблем было много, но причина смерти именно в этом, и как бы, ну вот дедушке моего было уже за 70, ближе к 80, дядя было за 50 лет. Вот, поэтому предсказательные, предсказания действительно сбива, сбываются. И вообще нас как бы в семье очень много, когда если умирает один человек, то уходят, как вы говорили в одном из эфиров, что уходит как бы еще за ним двое. Вот так и получилось. Дедушка еще забрал, по-моему, свою, свою то ли тетку, то ли. Племянницу. Мы с ними не очень общались. Ну, в общем, единственное, вот что она, что я знаю, она она у нее тоже случился как инсульт, в общем, и она упала на газовую плиту. Сгорела вообще. Ну, в общем, страшно было, страшно. Вот. В общем, вы еще говорили, что этот год будет удачным для сильных людей. Собственно, так оно и вышло. Кремуар ведьмы Инги. Я не знаю, кто создал этот канал. Откройте, посмотрите все э, правила для дочерних каналов. И не пишите оттуда, сюда, с дочернего канала. Пожалуйста, не злите меня, чтобы я занималась теми каналами, которые не соблюдают эти предписания. Не хотелось бы вредить потом этим каналам. Поэтому с одного раза прошу понимать, принимать и записать где-нибудь. Очень побед. Действительно важных для меня побед, где буквально была Олимпиада, там 100 человек. Я занимала призовые места. Вот. Спасибо вам большое за ваш труд. И вам спасибо за честность. Теперь слушаем еще одну. Добрый день, уважаемая Инга. Добрый день, Яночка. Добрый день, все подписчики канала на изба». Хочу с вами поделиться впечатлениями о предсказании нашей уважаемой Инги на 2021 год. Ну, может быть, я хочу 2020 год. Я живу в городе Краснодаре. Меня зовут Ашхен. Значит, 2020 20 -го года предсказание нашего уже, уже, наша уважаемая Инга предсказывала, что в, в, на юге России будет процветать, ну как, время такое, напоминающее 90-е местами. И это будет начинаться с 2020 -го года. Начинаться и не только в 2020 году, то есть будет начинаться с 2020 -го года и так как бы продолжаться определенное какое-то время пожары. Был акцент пожары. Будут одни пожары, то есть поджоги. <laughs> да, народ горим, мы горим. Это безусловно так. То есть с двадцатого года летом где-то у нас был очень сильный пожар. То есть взорвалась заправка частная. Люди умерли, ушли. Да, было ужасные кадры такие просто пугающие. Значит, на рынке торговые И все вот торговое горит. Понимаете, торговая у нас Тот, кто занимается торговлей, то есть кому-то мешают эти здания. Там, торговые точки на рынке были, значит, горели у нас. К утру все это случается, когда люди спят, когда люди в глубоком сне. Вот, значит, в этом году у нас сгорели тоже торговые здания. Это я говорю то, что помню, но много чего. Одни пожары просто. Шаурма горела, значит, ресторан на бурлиже курорту горел. Значит, останется одном большие такие здания, ну не огромные такие, но торговые здания такие новые, новые постройки, все современное. Почему-то они горят, они до сих пор стоят, горелые и стоят. Кому они мешали? Бог его знает. Вот, на Уральской улице торговой, двухэтажный, там уже по, побольше зданий будет. Оно не старое, ничего, сгорело, такой пожар был просто. Кому мешало Проводка, какие проводки? У нас тут э, хрущевские дома еще пятиэтажные стоят, там уже бедным ремонт требуется. Они стоят и, и, как говорится, процветают. Так и дальше. Ничего там не сгорает, ничего там не пригорает. Э, Николаевских времен по Красной улице стоят здания, ничего там не горит, ничего там не, не пригорает. А тут... Новые здания кому-то помешали. Вот. И там что-то проводка сгорела, то это, то, то. Еще хочу вспомнить, что наша уважаемая Мэнга говорила в 2021 году, реки будут потопы, реки выйдут. Да, я могу подтвердить это просто безусловно. В начале лета у нас Джубга, Сочи, то есть ближе к курорту, вот эти районы, Джубга вообще, там потопило все практически... Торговый даже пляжи, все, дорога федеральная была сломана, настолько были потопы, там там вообще просто все постоянно, это на протяжении месяца, что ли, постоянно выходили оползни, все вот это вот река выходила, и там потоплено было. То есть сезон был остановлен. Да, да, там было такое время. вот хочу еще обратиться, раз уж такая возможность обратиться к рыжеволосой дикарке в парике, которая тявкает и гавкает постоянно, по, по ритуалам особенно она любит, которые просто помогают, спасают просто. Патя, патя, сделай ты предсказание, мы ждем все, если ты такая умная, сделай ты предсказание, сделай предсказание, на следующий год, на 20, 22 год, мы ждем все, давай, ты же говоришь, что ты ведьма. Ты же разоблачаешь? Разоблачаешь? Сделай. Предсказание. Мы все ждем. Вот. Торговала бы дальше со своими свечками. Своими свечками дальше торговала бы и не лезла бы. Куда не стоило тебе лезть. Всем спасибо. Спасибо, что вы с нами. Низкий вам поклон. Мы очень любим и дорожим вами. Спасибо вам за все, за то, что вы с нами. Низкий вам поклон. Все ваши предсказания сбиваются. Я просто много чего забыла, пересматриваю, переживаю. Все прям. Особенно двадцатый год просто все подольмила чай, сбылось. Спасибо вам. Низкий вам поклон. Ашхен, ты сейчас вот своим этим заявлением пачку сейчас без ножа застрелила. Иначе понимаешь, что ты сделала сейчас с ней. Доброго. Сейчас я снова включу. Вам вечер, уважаемые Яна и Инга. Я хотела бы поделиться впечатлением после ритуала зеркальная удача. Я вообще обожаю все ритуалы, связанные с зеркалом. Они очень необычные, они очень сильные. Я просто была на грани отчаяния, от меня отвернулась всякая удача, что бы я ни пыталась сделать, все не получалось, все проваливалось. И после проведения этого ритуала в течение 24 часов ко мне пришли и деньги, и удача, и то, что не получалось в делах, получилось. Я просто со слезами на глазах вас благодарю. Благодарю вас за ваш огромный труд. Спасибо вам, что вы дарите счастье людям. Спасибо. Всегда, пожалуйста, не надо плакать. Спокойно воспринимайте это все. Вначале да, необычно, потом привыкните и будете уже знать, что в этом мире есть силы, которые вам обязательно помогут. Мои работы для простых обычных людей. Ну, простых я имею в виду не все люди простые. Есть среди них и сильные, и слабые люди, и талантливые, и просто исполнители. Но я все эти работы подарила людям для того, чтобы люди различных категорий могли выжить в этом мире. Потому что в нашем мире на самом деле не просто и нелегко не выжить и добиться своего. А тем более, если ты немного поднимаешься, конечно же, начинается ненависть, злость, и все перекрывается... Обратно. Всегда, пожалуйста, берите, делайте, изучайте, смотрите. Обычно люди выбирают несколько самых любимых своих ритуалов, и чаще всего их и делают. Поэтому я и подарила огромное количество на все случаи жизни, и э, вот кому какое подойдет Я вам говорю, иногда просто со славянской внешностью, с голубыми глазами, и светлыми волосами женщины берут, Начитывают вуду или монгольский ритуал. У них работает так, как будто они всю жизнь в Монголии жили. Понимаете? Вот совпадает с их энергии, энергетикой. Мы же не знаем, что, например, далекие-далекие предки, может быть, были оттуда. Или просто совпала энергия. Даже, может быть, никакой связи нет. Но совпадает, помогает. Поэтому делайте, берите, выбирайте из всех работ несколько. И вот, так и оно для этого и дано, Светлана, чтобы помогало. Вот вам и помогло. Итак, пойдемте далее. Здравствуйте, уважаемая Инга. Здравствуйте, Яночка. Здравствуйте, все жители ведьмина избы. Хочу рассказать, как помогли ритуалы Инги нашим животным. У нас живут кот и кошка. Значит, было дело летом с котом нашим, пропал он на сутки, ну, просто раньше никогда такого не было, начали мы его искать, сутки искали, нет его, тут соседка говорит, вчера слышала в балке виз котов, ищите, говорит, там, скорее всего, мы туда, ищем, ищем, нет нашего кота, в общем, искали мы часа полтора, все это время я обращалась к Инге, так, с такой мольбой, Инга, помоги, Ахура, Мазда, защити. Читала заговор, приди помощи из ниоткуда. Но я тогда вот только, и месяца не было, как я была на канале, я еще наизусть этот заговор не знала. Вот иду и прошу. И... Не обязательно знать наизусть, не слушайте идиотов. Если вы когда-либо видели или присутствовали, да, у бабушек в своем детстве, которые очищали или что, у них есть огромные тетради. Ну, это были тетради, которые мы называем книги, какие то более культурно мы записываем. И они с этих книг теней все это переписывали, оттуда и начитывали. Невозможно все знать наизусть. Тем более, когда ты отдаешь людям работу работу, извиняюсь, она от тебя выходит просто из твоего сознания и все больше его воссоздать просто не сможешь по памяти можешь запомнить поэтому не надо э, переживать по поводу того что читайте или наизусть не знать невозможно наизусть все знать там имена духов там имена э, то есть различные термины наоборот лучше читать чтобы не ошибаться чем наизусть учить и не так говорить иногда бывает что даже зная наизусть, ты можешь по памяти просто никак не восстановиться. Вот особенно во время стресса человек вспоминает что-то и никак не может снова восстановить память, и приходится начитывать. Так что все нормально. Никто не обязан и не должен наизусть читать, Спок... то есть э, говорить. Спокойно берете и читаете, и начитываете. Хорошо. Ну не нашли кота, вернулись мы домой. Муж сел в беседке Я зашла в дом. И включаю YouTube, ну все вы знаете, кто на канале, наверное, большинство подписчиков, беспроводные наушники, YouTube и лекции Инги. И вот включаю я YouTube, первое видео, которое, которое открывает YouTube, это видео от Илоны, называется «Возвращение кота дочери». Там в таком коротеньком виде она говорит про папу. Это вам силы отвечают. Еще скажу, когда люди удивляются, что вот мы только подумали, нам бы такой ритуал, и на следующий день этот ритуал выложили. Это силы вам отвечают на ваши мысли, чтобы вы знали. Они читают ваши мысли. Кошка. Тоже искали долго. Инга посоветовала... Армянские скоропомощники, найти человека, животное, по-моему так называется, да, да. я бегом переписывать это все вручную, что-то вот не хотела распечатывать, не хотела с телефона, вот у меня такая потребность именно переписать, сижу переписывая этот заговор, переписала, прослушала Ингу слово-слово, чтобы все было правильно. Еще раз посмотрела, три раза я прочла, все. Думаю, сейчас я выйду и все сделаю. И что вы думаете? Я выхожу из комнаты, а навстречу идет мой муж с нашим котом. Я... Это вы пока переписывали, читали вслух, оно у вас работало. Так бывает. Иногда люди говорят, мы только ритуал вот прослушали, мысленно повторили у нас работало. Да. Такое возможно. Такое, возможно, что тут написано. Вот. Вы слушаете и повторяете. Я не говорю, чтобы вы повторяли. Надо обязательно самим провести. Так эффект сильнее. Но бывает иногда так, что человек переписывает еще только. Или просмотрел, повторил эти слова и думает, так, надо мне переписать, мне тоже это надо. А оно, оно уже получилось. Вот так, например, когда нужны срочно деньги, быстро деньги. Вот на... Эти заговоры на быстрые деньги. Бегут переписывать, садятся. Пока переписывают с моих слов, у них на карту поступают деньги. Вот это тоже возможно. Говорю, где ты его взял? Он говорит, ну вот сижу в беседке, он так из-за угла выходит, мяу. Вот так вот помог этот скоропомощник. И вот недавно была история с нашей кошечкой. Попала она под машину. Мы живем в частном секторе. В пригороде даже. Я выхожу на работу, сидит наша кошка окровавленная, челюсть, глаз подбит, окров... ну, все в кровоподтеках. Mm -hmm. Мы бегом на машину с мужем в ветклинику. Но доктора говорят: пока сложно сказать, но челюсть смещена, глаз очень сильно подбит. Mm -hmm. Значит, весь день муж там просидел манипуляционная, там ей кололи, все говорят: ну, пока ничего не можем сказать, завтра сделаем рентген ну главное снять у нее этот болевой шок. На следующий день мы просто приехали, они посмотрели, антибиотик кололи, но э, перед этим я слушала голосовые от людей, и одна девушка рассказывала у нее что-то с собакой было, и вот она сидя рядом с собакой читала спасительную мольбу Сулишка. Я это я всегда записываю голосовые люди, там вот именно какие ритуалы сработали в каких случаях у меня вот отдельный блокнот помогают и вдохновляют эти голосовые. Вот. я вспоминаю о, о том, что эта девушка рассказывала. В общем, сижу я целый день, значит, читала к Богу Ацха и спасительную мольбу Сулишкан. Проходит три дня. Приезжаем мы в ветклинику, говорят, ну давайте уже основательно посмотрим. И этот доктор, который в первый день был, говорит, а вы что-то хирургическое делали? Мы говорим, нет. Говорит, странно, такой был удар, говорит, челюсть на место стала. И глаз, ну знаете, я не могу передать так словесно, что было с глазом, но очень сильно был подбит в крови. Говорит, и глаз вот прям, ну, говорит, ты молодец. В общем, наша кошечка выздоровела за неделю. Правда, она очень стала пугливая. Но еще, знаете, как может быть, Инга, у нас летом приплудился кот. Мы не знаем, откуда он взялся. Вот, ну, решили оставить все-таки животное. Наши-то живут и в доме, и ну, на улицу ходят, а он у нас такой. Мы решили его не кастрировать. Он гоняет чужих котов. С нашими котами был дружен. Ну, как бы немножко эта кушечка его обижала. Он Только к ней нюхать, она его <с? <с?> по, по мордашке, по мордашке. Но, как Правильно. бы, домом он не был. И вот тут, наверное, месяца два назад он стал гонять именно наших котов. Они у нас стерилизованные, ну то есть особо за себя, наверное, постоять, как ну, не боевые коты. А вот он начал их гонять. И вот мы думаем, что, видимо, он нашу кошечку вот так, видимо, со двора хотел прогнать, и она выбежала на дорогу и вот так попала под машину. И вот мы не знаем, что делать с ним. У докторов спросили... Доктора говорят, ну 50 на 50, кастрация может не помочь, у него, скорее всего, вот такой характер. Он отвоевывает территорию не методом, как они метят, а вот уже вот так, вот я здесь главный. Мы-то его в дом не пускаем, как бы он уже и дружить с нашими котами не хочет. И так получается, что наши коты, когда выходят на улицу, они во дворе у нас не гуляют, уходят куда-то там по соседям, а этот... Вот тут у нас становится главным. И что делать, мы не знаем. Мы же не можем его выбросить или, ну, если бы отдать в хорошие руки, но ну, уже он где-то примерно ему год. Я отдам ритуал потом для того, чтобы домашние животные вели себя хорошо. Я постараюсь в ближайшее время такой ритуал отдать. А вообще накажите. То есть постарайтесь показать, что так нельзя. Ругайте, коты прекрасно все понимают. Не нужно там строго прям, но покажите, что то, что он делает, что это вам не нравится. Он же не видит этого наказания. Вот он дальше продолжает. Есть такое выражение: знаете, уличный пришел, домашнего выгнал. Это грузинское выражение. Бабушка моя говорила: Гаре...", да, ли мой даши на уригакдо. Что означает, уличный пришел, домашнего выгоняет. Так бывает и. С друзьями, друга пустишь у себя остаться жить, и он начинает там командовать, уже лазить по твоим вещам и чувствовать себя хозяйкой. Понимаешь, ты уже как будто ты уже там живешь у нее, а не наоборот. Вот э, постараюсь в ближайшее время вам дать такой ритуал, чтобы он вел себя получше. Но вообще, пока действуйте такими методами, как бы внушением разговор ругать чтобы он видел что вам это не нравится покормите чуть позже вот не давайте полдня корм, чтобы он понял что он не хорошо себя повел после каждого плохого поведения не, не просто так вот плохо ведет гоняет котов. вы это увидели поругали и не кормите полдня В следующий день он будет более покладистый потому что он поймет что он лишается корма если он так ведет вот и все. У вас же ровные отношения, вы вроде ничего не делаете, просто думайте, что бы делать. А он же не понимает, что он плохо себя ведет. Надо ему дать понятие это. Попробуйте так, а я на днях очень постараюсь это выложить. Добрый день, уважаемая Инга, Яна, зрители Резьмина избы. Итак, голосовое сообщение о том, как у меня сработал ритуал. Значит, у меня переписано, собственно, ручно чуть менее 300 работ инги, различных ритуалов, заговоров. И честно, работают не все. Три процента всех ритуалов у меня не получаются. Но 97% процентов ритуалов на ура. Значит, С, эти три процента не для вас. Не распространяюсь о том, о своем увлечении, магии, каналам ведь на СБ свои цели, свои планы. Но об одном случае я хочу рассказать. Однажды, не так давно, я услышал, как мне предали, что одна ненормальная, которая там чем-то занимается, там, сама себе что-то шаманит, пожелала, чтобы я разбился на машине. И казалось бы, ее многие боятся и скорее всего она просто играет на страхе людей а как... не всегда вот смотрите по ошибке принимается ведьм людей которые принародно кому-то что-то пожелали слушайте кто это диана Выкидываю это вот существо надоело нам не своими дебильными смайликами как из турдома Зачастую люди, которые при всех проклинают, что-то желают, избывается, потом этого человека начинают считать ведьмой, боятся и так далее. Некоторые говорят, что это работает на страхе людей. На самом деле есть люди от злой силы в том числе. Люди, которые, знаете, собирают для злой силы определенную энергию от людей. Ой, чего, видимо, буду? Почему вы людей, врагов некоторых матом ругать, если дальше зайдет, то ладно, и сразу зачем силы? Ну, и пошла нахер отсюда. И не знаю, из какой школы ты, из какого класса, восьмиклассница или девяти. пошла нахер отсюда. Недоразвитая. Так. И эти люди, они... Э как проводники злой силы на земле. В них очень много злости. И если они пожелали, то это может сбываться. Это не означает, что они владеют силой. Это означает, что в них много зла. Много злой энергии, которая может ударить человека и, как бы сказать, навредить. Не ведьма она. И на страхе не действует, но ее грязные слова могут получаться. Могут, потому что в ней много зла. Давайте послушаем. Добрый день, уважаемая Инга. А, а Это мы по новой, что ли? Яна, зрители Ведьминой избы. Да что ж такое? Давайте сейчас по новой послушаем. Итак, голосовое сообщение о том, как у меня сработал ритуал. Значит, у меня переписано, Ладно. собственно, ручно По не менее 300 Не получается риги, перемотать. ритуалов, заговоров, и, честно, работают не все, 3% всех ритуалов у меня не получаются, но 97% ритуалов на ура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 Пожелала, чтобы я разбился на машине. И казалось бы, ее многие боятся. И, скорее всего, она просто играет на страхе людей. А когда я это узнал, у меня никакого страха не было. Единственное так, что у меня есть. Ссор есть, свечи есть, земля есть. Сейчас монет соберу. Сколько, столько, сколько мне лет. Сейчас, дорогая. Ты только еще раз меня прокляни, чтобы конкретно назад тебе прилетело. Сейчас, дорогая. Ну, в общем, только я собрался что-то проводить, мне передают, что она очень сильно извиняется, потому что ей само прилетело несчастье. У нее там что-то с ее сыном было, какие-то очень серьезные проблемы. Он пропал, потом нашелся. В общем, ничего смертельного, но очень неприятно. Знаете, у меня еще потом вот купил книгу э, Дом Полная чаша, и э, в ней есть ритуал э, посвящения язычества, который я тоже провел. То есть э, у меня нет страха а перед э, какими-то сглазами, проклятиями, и проч, э, нечистью, которая на меня что-то может кто-то наговорить, навести, мне причинить каким-то образом вред. Благодаря ведьме на благодаря Инге я чувствую себя в жизни уверенно. Я знаю, что мне просто нужно меньше лениться, точнее совсем не лениться, чтобы достичь своих результатов. И вот этого чувства, что я защищен от любой напасти, от любого проклятия, от любых властей, от чего угодно, что я могу спокойно, целеустремленно достигать своих целей. Огромная благодарность, с уважением, Иван. До свидания. Иван, я вам объясню. Дело в том, что э, если вы до этого проводили какие-либо защиты себе ставили, начитывали, да, то любое вот такое пожелание, оно просто возвращается. Оно, вот так работает защита. И если вы начитывали... Если вы читали защиту, вот она просто вернулась, вот и все. Да, вы правы, я именно для этого и дарю людям, чтобы люди чувствовали себя защищенными от властей, от бандитов, от всяких зависти и порчей, от всякой гадости, от разорения. Там же все перечисляется, от разорения, от утопления, от огня, от проклятия, от насыла, от посыла и так далее. Так что вот так вот. Каждого свое, но вы вот правильно озвучили мысль. Я все, все это дарю людям для того, чтобы люди были уверены в завтрашнем дне. Не боялись жизни, не боялись мира, не боялись никого. Вы поймите, если даже вы простой человек, не обязательно, чтобы у вас там какая-то должность, миллионы были и так далее, но если... Вы под защитой тысячелетних духов, духов, которым по миллиону лет иногда, Если вы под защитой сил, сил которые руководят мирозданием,, да, если вы под защитой сил, которые руководят мирозданием, вы ничего не, не будете бояться. Вы всегда знаете, что за вас заступится. Вот я вам как объясняла, это все равно как вот я знаю, что я приду, включу телевизор, вот начнется там фильм, я знаю, что у вас только он начнется. То же самое. Вот вам нужно что-то, вы знаете, все так. Мне нужно вот это продать. Я сейчас приду домой, начитаю и продам в течение там дня, двух, трех. Меня выгоняют с работы, меня вытесняют. Так, я сейчас приду домой. Сейчас я начитаю от лютого начальника и все закончится. То есть вот так, понимаете, когда вы вот просто уверены в себе, у вас на каждый случай есть что начитать, что сделать. Тогда не страшно жить. Кошка пропала, вот как сказал человек. Все, я сейчас посмотрю, как надо вернуть, начитаю, посмотрю, кто как вернул, что начитал, и я это сделаю, и все пройдет. И так далее. То есть вот то же самое когда ты просто владеешь, знаете, целым арсеналом оружия на все случаи жизни. Вот для этого. Понятное дело, что приходится много читать. Древние времена люди не столько начитывали, не столько делали, потому что они были ближе к мирозданию. Мы сейчас на 2000 лет отошли от мироздания, от богов. Нам сейчас приходится постоянно обращаться, просить, благодарить, возобновлять свою связь. Нам сейчас нужно чаще делать, чем людям... Много тысяч лет назад, потому что у нас мир стал грязнее, страшнее и опаснее. Вот почему. Ну, надо. По-другому никак. И согласитесь, мои работы доступны. Там нет ничего такого сложного. Там нет каких-то невероятных вещей. Там не нужно миллионы тратить. Люди, когда мне пишут, а что делать? А вот у меня нет этих колец, у меня нет шубы, что мне да в конце концов начните с простых работ, ведь вам даны обычные ритуалы, заговоры, просто шепотки начните, денежные, на удачу. Сначала сделайте по чуть-чуть, потом у вас накопится кольца и одежда, и все такое, потом с ними проведете. Сейчас вот, положа руку на сердце, скажите мне, те, которые хотя бы два года на моем канале, сколько у вас прибавилось всего? Я вот смотрю, мы иногда с Яной смотрим наши... Алтари подписчиков. И знаете, прям приятно, вот просто приятно смотреть. Я говорю, да, люди также вот просто раскладывают, им нравится. Согласитесь, что вам нравится уже раскладывать и смотреть, и понимать, что это мне за два года я накопила. Это за два года мне столько я купила себе, у меня столько есть. Друзья мои, я хочу вам прочитать еще и про... Ну вот, что касаемо... Э... Сейчас секунду. Украшения и прочие. Один момент, одну очень важную мудрость, которая вам пригодится, чтобы вы поняли, почему нужно покупать себе стоящие вещи, а не всякий хлам тоже. Почему нужно дорогие вещи покупать. И когда люди говорят, ой, это с собой не унесешь, да никто не унесет, но для чего? Копится все, что есть. Смотрите. Мышление богатых. Как-то раз первой великой герцогини Тосканской Элеоноры Медичи приглянулась длинная нить крупного жемчуга. Правда, уже повидала жизнь. Жемчуж... Жемчужины немного потемнели, кое-где были потертые, а где-то виднелись царапины. Торговец согласился сделать для нее большую скидку, которая и покорила Элеонору больше самих жемчужин. Ее муж, Козиму Медичи, на отрез отказался покупать их. На претензию жены, что у него где полно денег, он ответил, что мы покупаем украшения не только для себя, но и для своих детей. Покупать нужно дорогое, но при этом качественное. Если сложить стоимость всех тех недорогих пизделушек, что уже накопила его жена, и которые вряд ли переживут ее саму, то можно было купить что-нибудь достойное, драгоценное, что носили бы ее внуки. По заключению герцога лучше купить что-то дорого, но драгоценное и стоящее. Чтобы убедить жену, герцог обратился к своему знакомому знаменитому ювелиру Банвену Челини, который уверял герцогиню, что этот жемчуг не стоит денег. Да и вообще, с его слов, жемчуг всего лишь рыбья кость. Он умирает со временем, покупать надо драгоценные камни. Их четыре – алмаз, рубин, сапфир и изумруд. И они все вечны. Но все же Элеонора заставила мужа купить ей жемчуг. О чем это говорит? Это говорит о том, почему я говорю, что нужно заботиться о своих детях, внуках. Вот когда вот никто с собой не унесет с, с таким мировоззрением нищеброда, знаете, каждый, если так будет думать, мы сегодня сидим и говорим: вот смотрите, богатые династии, у них дед был богатый, отец был богатый, они сами богачи так они вот так копили, оставляли своим детям. И они сегодня, их дети, спокойно живут, фирмы открывают, не переживают за кусок хлеба. То же самое. Вы должны основу поставить, вы должны оставить своим детям нечто такое, чтобы ваши дети на этой основе могли жить. Хорошо, не обязательно миллиарды копить, но купите несколько квартир. Сделайте себе такой, вот такую цель, что если мои дети ничего не смогут сделать, никак себя не будут реализовывать, хотя бы квартиры будут сдавать и получать деньги. На первое время хотя бы будет на что жить. Что во, во все там времена кризисов, трудностей, недвижимость, она есть недвижимость, земля, недвижимость и так далее. Понимаете, вот о чем. Вот поэтому и говорится, что думайте о том, что оставить своим детям. Моря, рестораны и развлечения вы детям не оставите. Это хорошо, это продлевает вашу жизнь. Иногда нужно. Но давайте честно скажем, наши дорогие Магуйки, которые во все эти страны ездят и все такое, кому интересный отдых в Турции, еще где-то, кому это интересно вообще? Людям интересно работать, что ты нам даешь. Что ты нам оставляешь? Какие советы ты нам, ты нам даешь? Какие ценные работы ты нам оставляешь? Вот что людям надо. Кому интересны их эти всякие гулянки, моря, путешествия? Кому это надо? Ну хорошо, можно иногда это показать. Но когда человек постоянно гуляет, пьет, радуется, то, то, то там каких-то путешествиях, вы не задаетесь вопросом, а когда ты работаешь вообще? А когда ты работаешь, а когда ты помогаешь, а когда ты создаешь, когда это происходит, если ты без конца и края в путешествиях, во всяких этих, не знаю, в морях и все такое, понимаете? И вообще мне одна женщина написала, что вот я так завидую, и вот смотрю, молодые девушки ездят по всем странам, вот они могут себе это позволить. Друзья мои... Я согласна, есть молодые девушки, которые зарабатывают, позволяют себе этот, этот отдых и так далее. Но основное количество этих инстаграмщиц, которые едут в разные страны, фотографируются, это эскорт услуги. Это женщины, оказывающие эскорт услуги. Потому что вы заметьте, я просто знаю их, ко мне многие приходили, особенно после полынь, очень многие приходили ко мне оттуда. Они говорили, ну, денег особо не заработали, но зато вложили в себя там поездили, посмотрели мир. В основном какой-нибудь вонючий, богатый, пузатый папик хочет поехать куда-нибудь на две недели по своим делам и берет такую молодую девчонку с собой, сопровождающую, ну, заодно и по своим делам. И вы заметьте, они везде фотографируются одни. Но человек не может вечно, без конца и всегда ездить один отдыхать. Он всегда едет... Ну, с друзьями пускай, с мужем, с детьми, с подругой, с мамой. Но кто-нибудь-то должен быть. Даже страшновато, согласитесь, абсолютно одному ездить в разные страны, путешествовать. Немного страшновато. Потому что, ну, все равно, когда кто-то есть, легче становится. Мало ли, упадешь, плохо станет. Родной человек будет рядом в чужой стране, чтобы тебя отвезли в больницу. Хотя бы так. А когда они все время одни, конечно, эти мужики... Они женаты, во-первых, они не хотят афишировать это все. Они просто возят их туда-сюда. И они вот все везде фотографируются, выкладывают. И вы думаете, что они там, не знаю, в 20-25 лет они так зарабатывают, что каждый месяц ездят отдыхать. Так где они так зарабатывают, это интересно знать. Понимаете, поэтому речь о том, что да, нужно отдыхать, радоваться жизни, все понимаю. Но все, все имеет предел. Дело время потехе час, время, то есть дело тело на первом месте. Ну как всегда, да. Еще послушаем несколько и ограничимся, потому что я сегодня небольшой эфир провожу, Я хочу еще некоторые работы снять, надо успеть. Потом естественно еще через некоторое время, Снова в прямом эфире встретимся. Да им Кристина, верят такие же безмозглые. Давайте. Здравствуйте всем. Хочу поделиться со своей историей. Когда мне было два с половиной года, я заболела диатезом. У всех деток это проходит, но это не мой случай. У меня эта болезнь переросла в атопический дерматит. И дошло уже до такой степени, что все тело было поражено, область шеи, оно все растрескивалось, был эффект такой, что у меня полосанули, область запястья как будто я себе вены вскрывала, все буквально сгибы, они были растресканы, я не могла нормально двигаться, Цвет кожи это был коричнево-бордовый. Если честно, я вот я не помню, какой у меня вообще от природы тон кожи. Мама говорит, я была намного светлее. Но как намного и насколько намного? Честно говоря, я даже себе уже представить это не могу. Потому что мне уже сейчас 40 лет. А когда мне было 36 или 37 лет, я... Нашла канал Инги и э, увидела ритуал, называется «Вылечить кожные болезни». Но там, правда, лечится э, псориаз. Но у меня атопический дерматит, где-то эти две болезни они перекликаются, и я начала этот ритуал проводить. Он иногда помогает вам? Да, он довольно-таки легкий, да. просто тряпочкой нужно протирать все эти пораженные места. Но, правда, мне приходилось раздеваться полностью, потому что я была вся пораженная. У меня не пораженная, было только ладошки и а, ступни ног. А, протирайте... Все пораженные места зажигаете свечу, читаете заговор на свече, сжигаете эту тряпочку, пепел выносите и бросаете на землю. Все, вот весь, собственно, ритуал. Он не сложный, но еще раз скажу: мне уже сейчас 40 лет, ну у меня нет никаких ни болевых ощущений, ни чувства ужасной сухости кожи. где-то есть, знаете, какие-то маленькие такие, знаете, ну, остаточное, скажем так, явление, да, э -э, пигмент еще до конца не сошел, ну, для меня, если честно, он уже сошел, я уже считаю, что я уже полностью вылечилась, возможно, я еще где-то проведу несколько раз этот ритуал, но я себя уже очень хорошо чувствую, и всем рекомендую этот ритуал, у кого Такая же проблема, какая была у меня. А вам, Инга, Инга, огромное спасибо. И вам спасибо за честность. Теперь представьте, человек с детства этим страдал. Да, вылечить кожные заболевания иногда может помочь и от псориаза, и от других болезней. Попробуйте, сделайте. Может снять и другие болезни. А человеку хочу сказать, что проведите еще раз. Еще несколько раз проведите. Э, на всякий случай. И он может обновить и улучшить это состояние. Можно еще э, исцеление вуду провести. Тоже улучшает состояние. Так. Здравствуйте, Инга. Здравствуйте, Яна. Здравствуйте все, кто сейчас меня слушает. Я хочу оставить свой отзыв, смотрю сквозь стены. В прямом эфире Инга смотрела мою квартиру. Инга была у меня дома в гостях. Она очень точно описала цветовую гамму в моем доме. Она у меня коричневого цвета, двери, мебель. И даже обои в квартире терракотового цвета, он как бы ближе к коричневому. Было мне понятно, что Инга начала осмотр моей квартиры, начиная с коридора. А что меня особенно поразило, Инга сказала, что у меня в доме постоянно перегорают лампочки. Я даже рассмеялась от неожиданности. Она так точно попала в эту проблему, озвучила. Вот. Ведь так и было, лампочки мы постоянно меняли. Очень точно Инга описала и мой район города, в котором я живу. Она как бы смотрела сверху на мою местность, сказала, что рядом есть стадион. И это верно. Даже два стадиона. Так что вот такой вот был прямой эфир. Спасибо за честность. Здравствуйте, Инга. Здравствуйте, Яна и все те, кто меня сейчас слушает. Инга посмотрела мою личную жизнь в прямом эфире. Она делала гадания на цыганских картах. Характеристика моего душевного состояния на тот момент была и описана... Ну, очень даже точно. А самое главное, Инга озвучила ту проблему, которая для меня была актуальна именно в момент просмотра меня Ингой. Не то, что там было и будет, а вот Инга сказала именно то, что я чувствовала в этот вот момент, момент гадания. Это поразительно. И мысли мои она озвучила, те мысли, которые я даже вслух не говорила. Конечно же, это и есть реальный факт ясновидения Инги. Вот тот, кто на себе испытал это, вот как и я, может это подтвердить. И что ценно, вот каждый новый эфир – это новые знания для меня от Инги. Вот благодарю Ингу и бесконечно уважаю. Спасибо. Здравствуйте, Инга, здравствуйте, Яна и все те э, слушатели, которые меня сейчас в данный момент слушают. Меня зовут Ирина. Я подписана на канал «Ведьминная изба» с мая 2017 года. Я ежедневно смотрю эфиры Инги. Вот мой муж с пониманием относится к тому, что я делаю. Сказал, что очень уважает Ингу. Он также провел ритуал «Ошун» – «Одарит мужчин богатством». Это где-то вот, наверное, я… Ну вот как Инга выложила этот ритуал. Я сразу его мужа ознакомила с этим ритуалом, и он прям с удовольствием его провел. Вот без работы не сидит, ни дня, достаток увеличился. Вот нашу жизнь условно можно назвать, разделить как бы на жизнь до Инги и жизнь после знакомства с Ингой. И сейчас страх, появилась, мы ощутили реальную помощь, вот это просто бесценно. Вот сейчас я расскажу о результатах ну, некоторых работ, вот как бы последних, из последних работ. Я провожу вот все ритуалы, которые Инга дает нам, я вот провожу вот с мая 2017 года, я их постоянно делаю, но результат налицо. Вот сработал нас результат, чтобы золото подарили. Буквально на следующий день после проведения этого ритуала я заказал у знакомого ювелира золотое кольцо с бриллиантом. Ну, по очень выгодной для меня цене. И теперь я обладаю этим сокровищем, и деньги на это нашли с него ущерб семье. Вы знаете, как-то волшебным образом. Вот, правда, волшебно. Вот отлично срабатывают ритуалы на привлечение клиентов. Вот шаман Маюмба вот этот ритуал. Вот на следующий день идут звонки от клиентов. Вначале я подумала про совпадение. Ну, как бы работы же постоянно приходят, но поняла, что этот факт работы этого заговора. Именно вот после заговора на следующий день идут звонки. Я проверила несколько раз. Все так и есть. Колесо фортуны, драмабер, срочно деньги получить. Этот ритуал я провела, как бы вместе два ритуала. Все получилось. Где-то, наверное, ну, недели две прошло. Пожалуйста, результат есть. Я радуюсь результату. А вот «Спасительный заговор в кризисное время» читала с самого начала, как нам его Инга подарила в прошлом году, и икру красную ели ложками, как в заговоре сказано. Я прям потом оглянулась назад, думаю, ну надо же, и простоя в работе не было. Вот кризис нас с мужем как бы не коснулся, мы не почувствовали каких-то трудностей. Даже наоборот, материальный достаток увеличился в это время. «Яблоко страсти» – ну, это вообще ритуал. Он начал работать в момент его написания. Я переписывала текст с прямого эфира Инги. Результат тут же. Я подробности, конечно же, пропущу. У нас одна известная мадам уже свистнула. У нее есть «Яблоко приворот». Ну, слова немножко поменяла, Конечно. Вот, пожалуйста, сидят тут, дежурят. Слушайте, этот Петрович, которого отсюда выкинула нахрен, теперь там пишет, мне уже 50 раз написал. Сейчас я послушаю этот голосовой, его пошлю на три буквы и продолжим. Но сила этой работы была настолько очевидна, я до сих пор в шоке. Вот, ритуал, мне все сходит с рук. Сила леопарда. Эти ритуалы мне очень помогают в настоящей реальности ходить по делам, по городу, вот свободно и безбоязненно. Даже в торговый центр прошла мимо охраны. Спокойно, никто не остановил. Для роскошных волос ритуал сработал, волосы стали заметно гуще и здоровее. Скинуть болезни на лягушку летом я делала. Отдать а беду лягушке Вот вместе эти ритуалы сделала одновременно. Не болею с лета. Надеюсь, и зимой не заболею. Хозяйка Медной горы одарит богатством. Я купила статуэтку хозяйки Медной горы, она у меня любимица. После этого ритуала значительно увеличилась моя коллекция камней. Вот главное, не лениться их делать. Вот. Я провожу вот все ритуалы, еще раз повторюсь, и все они срабатывают у меня. Вот описывать просто много времени займет, но результаты есть, есть. Рассказала я вот только о нескольких. Но работают все ритуалы. Инга, спасибо вам огромное. И, и я неблагодарна за то, что она пишет нам тексты. Да, спасибо ей и вам за честность. Вам подскажу. Это сумасшедший ж... дом. Слушай, Петрович, иди уже. Сейчас извиняюсь, я сейчас этого товарища отсюда выкину нахрен и все. Бывают же больные на всю голову товарищей. Калидовать на удачу, вот скоро это начнется, найдите, калядовать на удачу, я вам дарила этот ритуал, я не буду по новой каждый год выкладывать, но вы можете найти на дочерних каналах, можете найти, в принципе, друзья мои, сегодня чуть, да, да, калядовать на удачу, Сегодня на ненадолго прямой эфир, ну, в принципе, час двадцать достаточно, потому что мне еще нужно снимать. Я как раз вот с этим алтарем и сниму. Ритуал денежный давно не был у нас, надо обновить. И после, потом, как-нибудь опять на днях найду время, выйду в эфир. Всем удачи, всех благ. И всем спасибо за внимание.